всем привет мои дорогие друзья рада вас приветствовать на канале мари арт живопись с маслом меня зовут марина берник и сегодня по вашему по вашей просьбе мы напишем картину клода мане прогулка по скалам в прувилле холстик у меня 30 на 40 красочки будем писать маслом ну, то есть, такая вот получится работа, как бы, не особо сложная, в принципе, но и не особо легкая Сложность может составить вот это вот а, маленькие мозочки, да, то есть, надо набраться терпения, а траву эту всю показать. А, то есть, там много, видите, да, оттенков всяких. Разбавитель white spirit без запаха, кисточка, щетинка небольшую взяла, Поделила холстик приблизительно пополам, и вот верхнюю часть линию горизонта чуть выше середины показала. Наметила край вот этого скалы, также какой-то кусок скалы справа, внизу вот здесь будет травка. Край скалы, теневую также покажу а, на данном этапе, да, чтобы понимать. Здесь вот просто а, такими а, черточками намечу фигурки девочек. То есть а, правую часть пополам поделили, и вот а, в левой части будут фигурки. И в этой скале тоже теневую наметила. Кисть беру щетинку побольше. Вот, то есть такой вот незамысловатый, простой ну, как бы рисуночек, да. Белилки смешиваю с ультрамарином и довольно-таки тонким слоем, разнообразными короткими мазочками. Вот видите, закрываю в разные стороны, вращаю и закрываю таким образом наше небо, тоненьким-тоненьким слоем. Красочки периодически добавляю, вот видите, и Индиго добавляю немножечко и чуть-чуть зеленой ФЦ. И вот такими короткими-короткими мазочками к линии горизонта уже добавляется больше белого, даже фиолетово-розовый накритон. Вот здесь я ускорила, потому что, ну, в принципе, те же самые движения, только меняют цвет красочки, то есть посветлее. И светлых мазочков можно также поребить где-то высоко, там вот в небе, да. Беру беленький, желтенький, очень пастозно намечаю облака короткими мазочками. То есть, смотрите, вот даже охра добавила. Если у вас, ну как бы у нас голубой фон, да, и желтый, он должен зазеленить, то есть вы сильно не давите. Он зазеленит, но это не критично будет. То есть аккуратненько касайтесь красочкой. Вот постозность должна оставаться. Не давите, не втирайте. Если будете втирать в синий, да, он будет посильнее зеленить. А так минимально. Вот этими вот остатками там, видите, чуть-чуть совсем красочки темно-голубой. Вот под облаками делаю какую-то теневую и также этим цветом немножечко поребила где-то так вот в небе в маленьких коротких мазочках. делаю бирюзовый цвет голубая фц зеленая фц и белилки даже вот чуть-чуть желтенького вот таким цветом море у нас будет сверху такое темное а ближе к нам уже такое водичка грязноватая такая какая-то рыжая вот верхнюю часть горизонтально закрываем. Выравниваете линию горизонта. Делаю такой грязноватый оттенок. Сиена жжёная чуть-чуть туда, в этот голубоватый, бирюзовый. То есть добавляете, смешиваете, смотрите, чтобы вот ну, такой вот он. Непонятный грязный был, серо какой-то, бирюзовый что ли. Индиго намечаю теневые части опять-таки такими же разнообразными мазочками коротенькими в разные стороны если присмотреться на картины Мане, они у него все вот такие вот из маленьких маленьких мазочков состоят но я как бы не претендую да на точную копию, то есть я взяла сюжеты, как бы, ну, не такими же мазочками, но коротенькими стараюсь сделать, то есть мы не мане, мы, это мы, и то есть, ну, что-то похожее примерно изобразим. Под траву, вот я намечаю и охрачки и желтенького видите туда вот здесь пятнышко такое будет оно а, прям вот а, зелененькое по отношению ко всему но более зелененькое то есть мы его закроем желтенького сюда же сиена там вот видите такой вот а, грязноватые оттенки плюс еще в кисточке там что-то да есть индиго и таким вот темным цветом, непонятным каким-то, грязноватым. Пока вот так вот закрываем. Очень тоненько, тоненько, тоненько, прям с большим количеством разбавителя. И вот добавляю, каждый раз, когда я иду на палитру за красочкой, добавляю либо сиены, либо, ну, меняю оттенки, чтобы они не было все это одним цветом, да, каким-то однородным закрашенным. Еще беру белилки, желтые кисть протерла от зеленых этих оттенков. Более пастозно я заполняю, прорабатываю облака, чтобы у нас была такая солнечная погода, да? Мане был мастером света, писать у него такие вот они все солнечные, ну не все, но есть работы, которые вот именно прям солнце, солнце на них прям видно более пастозно желтеньким э, эти облака прорабатываем даже э, белилки с красненьким но красненький э, смотрите по картине он должен быть белеса красненький то есть там конкретного красного такого ну, не должно быть <клес> все в меру И ярко будет солнышко у нас видно, когда а, будет как раз таки вот эта вот пастозность облаков. Протертой кисточкой краешки облачков можно немножко так вот как бы притоптать, э, легонечко придавить, как бы растушевать их. Сделала бирюзовый цвет, это та же голубая ФЦ с зеленой ФЦ. И горизонтальными мазочками коротненькими показываем какую-то рябь. Вот здесь часть до да, середины доходим там дальше посветлее будет уже маленькими маленькими коротенькими мазочками кисточка щетинка то есть никуда не торопимся такая а, монотонная работа да нужно нам создать вот эту а, массу мазочков Показать эту рябь. Если ближе к горизонту мы двигаемся такими более ровными, да, мазочками горизонтальными, то уже ближе к нам можно показывать такие как бы лодочкой, да, мазочки немножко выгибать их. Вот чередую дошла, да, вот этот темные мазочки показала, сделала зеленый цвет, добавила туда желтого охрочки. Такие зеленоватые мазочки. Волночки ближе к нам становятся, можно делать чуть-чуть потолще, по уже подлиннее, да. То есть они уже ближе к нам, мы уже видим лучше. Даже разбелены охристы вот таких оттенков сюда же. Кисточку, чтобы пис... волночки вот эти были тоненькие, держу боком. Ультрамарин с белилками, потом вот таких вот оттенков. То есть заполняем разным-разным цветом вот эти волночки. Очень красиво будет королевская голубая, допустим, волночки добавить. И вот здесь внизу чуть-чуть добавляю светленьких. Ряби такой еще охры с белилками, то есть я смотрю, если не хватает. Допустим, до да, какого-то охриста оттенка добавляю еще больше. Белил с охрой светлые пенки на волночках, только не белыми их делайте. Они не должны быть белые. Самая светлая пятно это у нас будет а, вот белая одежда да у дамы с зонтиком она прям солнечные блики будут прям белые и то есть волны они не должны быть светлее этого то есть они делать их светлые но с запасом на то что у вас э, должна быть одежда самая светлая и вот прорабатываю нашу вот этот холмик, да, освещенный, там тоже какая-то травка растет. То есть ставлю коротенькие мазочки. Голубая, ФЦ с желтым, да, такой темно-зеленый либо голубавца с коричневым, тоже будет темно-зеленый. Потом добавляем к низу чуть-чуть желтого, такие вот, и красный в разбили. То есть масса-масса таких вот а, а, разнообразных мазочков. Индиго заполнила теневую, и также туда к низу сиены. То есть теневая у нас тоже, она темная, но она не должна быть каким-то однородным э, черным цветом. То есть добавляем туда э, и даже вот охра в разбеле каких-то э, ну, незначительных, минимальных да, каких-то движений, видите э, плечочков. Но они такие вот, их нужно все равно, э, знаете, как вписать, чтобы они не были явно светлые. Вот я показываю темные травинки, втираю теневые, где будут девушки стоять. И вот здесь начинается самое такое вот кому-то может быть нудное, да такое занятие создать массу, массу вот этой зелени. Чередую. Вот эти вот а, травинки. А, холм этот нам нужно сделать в итоге, чтобы он был очень яркий и солнечный. А, то есть а, там, где девушки стоят, да, вот они у нас в солнце. Соответственно, и трава тоже будет освещена солнышком. То есть нам нужно показать яркий летний солнечный денек. Вот здесь внизу тоже а, теневых наносим такие вот а, коричневатые, темные, также зеленые темные. То есть, помним про то, что ну, вот, а, когда мы наносим эту траву, да, нам, если нужно, показать какую-то солнечную яркую, она в окружении других же трав, каких-то ярких, светлых, да, не будет смотреться настолько ярко, если между ними где-то не будет. Темных мест, то есть какой-то темной теневой травы, поэтому мы добавляем и оттенки меняю. Оттеночки и охристо красные, и охра желтой а, в разных направлениях, как вы видите, да, кисточка вращается, а вот теневых добавляю. Также вот эту вот траву не делайте как а, какой-то а, однородный забор, то есть какие-то колосочки, вот эти травинки, они выходят повыше, какие-то пониже, где-то более красноватые, да, где-то более коричневые. То есть такими вот массой-массой этих мазочков заполняю. Взяла кисть вот такую пошире, а у меня не хватило терпения, честно, вот эти вот а, медитировать. Ну, там еще, скорее всего, а, Мане писал, я так думаю, что не в один сеанс, да, а мы все-таки работаем, как бы за один раз пишем нашу работу. И вот я причесала чуть-чуть дайте музочки. Белилки с розовым беру, он с зеленым перемешивается и получается такой сизый оттеночек. На картине там вот в оригинале есть такие вот именно непонятные такие светлые участки. Именно вот примерно такие серо какие-то грязноватые, сизые. Теневая на скале. И также вот добавлю коричневого, светленьких оттенков и чуть-чуть приглушу их. Видите, немножечко их там осталось. И таким вот образом прорабатываем, добавляя из желтого. А вот здесь какие-то цветочки, белилки с фиолетово-розовым хинокридоном. такие вот ставлю коротенькие точечные мазочки, кисточку вращаю, то уголочка, тут вот видите, по-разному, по-разному, то есть прокручиваю ее в руке, чтобы они такие более не совсем, как бы сказать, в одном направлении, да, вот какие-то правильные. А именно вот разнообразные, хаотичные такие, чтобы получались, чтобы не было какой-то вот конкретной закономерности. А вот как, как, как кисть отпечатала, так вот и, и хорошо. Более естественно, более так живее будет смотреться. Не забываем про темные, периодически возвращаюсь, да, видите, поработала светлыми, не хватает яркости, добавила темного, то есть становится уже а, поярче. И таким вот образом, пока вот не понравится, да, и разбеленным желтым уже вот здесь. А сам, сам вот этот холмик заполняю ярким цветом желтым. То есть желтый с белилками. Ну, кое-где, и чтобы не было скучно. Да, это все. То есть, один желтый, где-то и красноватых добавляю. То есть вот такая масса. Вот наметила. Процарапала обратной стороной кисточки, где у нас девочки будут стоять, красным цветом постолно выкладываю зонтик беленьким цветом освещенную часть его. Индиго беру таким вот мазочком, показала копну волос. То есть там выписанного ничего нет. Коричневый с желтеньким цвет лица. Там в теневую она получается, как бы, и мы не будем добиваться какого-то светлого цвета лица. А вот сухой кисточкой я выбираю красочку под а, наши силуэты девушек, да, которые, вот, чтобы нам не мешался тот пастозный слой. Я убрала. И теперь вот а, а, разбеленным желтым с охрой, такой вот а, приглушенный цвет, заполняю платье, оттеняю индиго внизу, коричневинка, а, какие-то красные пятнышки там у нее по краю платья узор возможно какой-то там показала такими вот мазочками и белым цветом уже я добавляю яркие светлые моменты на платье то есть самое освещенное солнечные и следующая девочка также шляпка пятнышко лицо какое-то черное пятнышко волос на шляпке красные мазочки небольшие какие-то может тоже у нее там цветочки или что-то верхняя часть ее одежды такая вот как бы перезовый оттенок что ли да напоминающий низ платья посветлее более такой вот охра с желтым и соответственно самые уже светлые облики это уже ставим белилками пастозно то есть теневую помним на платье хоть на платье, хоть где угодно да, мы минимум краски делаем, то что у нас освещенное на свету там делаем пастозно и вот под ними также теневую где-то проложить. Можно где-то светлых травинок. То есть уже возвращаюсь опять к нашему вот этому холму, к траве. Темных коротеньких мазочков добавила. Белила с розовым опять прорабатывают цветочки. То есть кручу, верчу кисть вот в разных-разных направлениях. Видите, рука работает. То есть... Не зацикливайтесь в каком-то одном направлении эти травинки. То есть живенько-живенько. Двумя пальчиками держим кисточку и быстро-быстро набрасываем. Более пастозно, посветлее еще добавляю волночек. Желтый. Можно с красным, можно вот с хинокридоном. Такой оранжеватый оттенок получается таких вот еще травинок. Видите, периодически все-таки возвращаюсь к траве. И в итоге у нас, видите, получается там огромная-огромная масса этих оттенков, и это хорошо. И вот совсем чуть-чуть показала там в море какие-то, возможно, скалы или что-то непонятно. И вот буквально точечками масса парусов, вот регаты или что там, да, такие кораблики маленькие-маленькие точки. Не выписывайте никаких парусов. Просто вот боком кисточки небольшие, оставляю мазочки, где-то один парус, где-то как бы три их там. То есть, и основания вот беру, пачкаю кисточку в Индиго, и такие вот, как бы, основания вот этих вот лодочек. Все, этого вполне достаточно. Дать намек, что там. Какие-то сюда, да, и более темную, вот еще линию горизонта затемняю, когда уже вся картина такая подошла к концу, практически, да, видно, что там очень светло, добавляю еще потемнее. И уже не краской, а то, что остался: этот бирюзовый на кисточке, еще прохожу более короткими мазочками. Вот здесь в светлой части моря. Еще вот эту вот скалу прорабатываю посветлее каких-то моментов. То есть вот мне не нравится, да, как она смотрится. И я ее решила еще проработать. То есть добавить а, формы ее какие-то интересные. Плюс не должно быть, видите, вот эта светлая часть, она как одинаковыми такими волнами, да? Такой одинаковости в, кар в картинах надо избегать. И поэтому вот я сейчас исправлю, где-то перебью, добавлю более таких охристых оттенков. Это желтый с голубой ФЦ, туда коричневинки, такой цвет хаки типа получится таких оттеночков ну, то есть по диагоналечке тоже мазочки то есть разнообразно эту теневую и где-то светлых а, даже разбеленный ультрамарин сюда в принципе можно и его же и в траву куда-то то есть вообще без проблем красный с желтым оранжевым оттеночком с белилками еще добавляю смотрю вот не хватает до да, света на траве то есть добавляю этой кисточкой тоже вот широкой можно как бы слегка слегка протягивая а можно красочку пастозно набирать и просто как прикладывать получится тоже интересный эффект такие травинки вот разбеленный желтый сразу видите получается вот с ярким таким желтым цветом уже больше солнышко на холме и красный разбеленный и чистого желтого можно притоптать он уже там смешается с теми оттеночками которые имеются у нас и получится такое вот разнообразие, масса, да такая. Даже а, вот беру этот бирюзовенький в разбеленный желтый кое-где. А, даже таких вот а, бледных бирюзовых и желтых. И соответственно... Не забывайте про теневые пятнышки, да, если не хватает, это а, можно в любой момент добавить. Вот а, голубая ФЦ с коричневым, такой темно-темно-зеленый, то есть добавляем. И вот смотрим поближе, как получилось. Посмотрите, насколько пастозно, прямо, да, вот выложена сверху краска, а, облака, края чуть-чуть. Видите, зеленят, они, да, они немножечко-немножечко зеленят. Вот наш холм, то есть он темный, но есть там и коричневые, какие-то светлые, да, проблески. То есть не только там чернота. Вот такими мазочками, видите, девочки написаны, просто пятна. Пятно волос, пятно лица, то есть никаких там глазок, носика, ничего этого нет. Вот такими мазочками. Паруса очень маленькие они, то есть одним касанием аккуратным. И вот масса волн. и охристые, и уже которая пена, да, более пастозна, более теневые волночки. Там нет пастозности, травки вот такие вот в разнообразных направлениях, розовые эти цветочки. То есть такая вот получается, знаете, каша из этих мазочков разнообразных, разнообразных. И вот создается такое ощущение, что там вот очень много разных всевозможных трав. Вот ну, такая картина получилась. Рисуйте, друзья мои. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам не трудно. Поддержите канал. Кто будет рисовать, выкладывайте свои работы. Очень интересно посмотреть. А на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока.